Это в прошлую субботу Мы пошли попить пивка Васька взял закуски Я бутылку Жириновской Андрюха, Вовське, Балыка Какая была теплая беседа И вечер был вирическим таким А в конце беседы появились разногласия Что мы пьем и что едим. Начали как будто бы спокойненько Говорили там про разных баб Васку все подвергли долго критике Вдруг заговорили о политике Матерно прошлись по всем фамилиям У Андрюхи появилась даже пена изо рта У меня желудок так скрутило Может от еды, а может от питья Говорил же Коля, не ешьте ветчину Там вода и сода и крахмал мы же все покрылись пятнами Я такого сроду не видал Вечер, какая ситуация Согласно учению Тейквондо Говорят, что мясо вредно Есть штук зелий Корова, она ведь и эта, травку И больше ничего Ребятки, попробуйте огурчиков Мы с женой на их сдач привезли а что это, огурчики, полосочку? Говорят, прошли кислотные дожди Огурчики, полосочку, помидорки в крапинку На мыло похожа колбаса Ножки буше синие, вода сплошная химия Что же мы едим, дамы-господа? Выпей, Коль, водочки, станешь ты козленочку Закуси, не будь козлом Колька разобиделся, грудь свою расправил Андрюха тут же оказался под столом Тут пошла такая катавасия, ой что вы Прекратился мирный разговор Лица оказались как у клоунов раскрашены Каждый дал геройский решительный отпор Здесь открылась новая дискуссия О вреде спиртного, водки и питья Помнишь, Сашку, он лечился? Говорит, что здорово, кодировка помогла. А у Виньки Рыжего глаз закленило, нос опух, скривила рот. Значит, братцы, это все рискованно. Пейте утра, пиво, все и так пройдет. Да, была отличная дискуссия. Все домой вернулись в синяках. Жены созвонились, нас всех обсудили, Руками разводили, говорили, Ох, ну вот уже недолго до субботы. Какая там, ребятки, пропозиция? Значит, купим хлеба и селедочки. так? Нужно соблюдать традицию.